Ай-ай-ай-ай. О мой бог, черт возьми маску. Хорошо, работа. Oh, Шеф, за нами понял, облава, минте, съебаем. Минте, так, сбираемся и съебаем. тихаем бегаем, съебаем. Стоять, блядь, милиция я! Бегаем, кигаев! Стоять, блядь! Соки мать ба! Я вас ему Вижу на меня, и дети! Вы слава не в правильном месте запаркували, блядь! Встречайте супергруппу Мельпопс! Мельпопс, на завтрак,